Танислав, я очень рада в очередной раз оказаться на вашей конференции. Всегда, Спасибо. Скажите, пожалуйста, чем в этом году конференция примечательна, что в ней особенного, как-то отличается она от предыдущих? Ну, эта конференция произошла у нас не через год, mm -hmm. а через полгода mm -hmm. с, с всеми понятными событиями, mm -hmm. но людей очень много очень интересно все приходят и у нас три этажа и да, партнеров да, да. и очень много спикеров то есть все соскучились по общению я считаю, что в интернете, конечно, хорошо онлайн отлично но живое вообще угу. ничего не заменит эмоции, общение и люди просто а, выдушевлены я тоже ну, то есть я как организатор, конечно ну, именно ради этих моментов мы делаем конференции все здорово, классно все Супер. живые да, я тоже полностью с вами согласна живое общение это невероятно круто и в этот раз действительно народу столько, что прям просто теряешься, и партнеров хочется всех посмотреть, с всеми общаться. Все Очень на... здорово. В рамках допустимых норм. Вот, так что это у нас все самое отлично. важное, у -у. да. Еще хотела бы уточнить, с, каким, с какой лекцией вы выступаете, почему вы такую тему выбрали в этом году? Я выступаю с лекцией... Привлечение клиентов от А до Я. Почему именно эта тема? Потому что, ну, это важно, во-первых, да. Но очень мало кто умеет комплексно рассказать как эта тема работает. То есть привлечение клиентов действительно, оно для всех, наверное, каждое свое. Кто-то рассказывает, что нужно там директно настраивать кто-то социальные сети, кто-то лично бренд называть, кто-то экспертом становится кто-то через философию. То есть очень много всего. Идея такова, что ключ к успеху, оно лежит, ну, по сути, у нас в сердце. То есть как нам хочется, так и можно. <связано> и самое главное, я вот хочу показать как раз-таки вот это разветвление, и как э, человек может понять себя и действовать по привлечению клиентов со своими методами, как <связано> ему <связано> нравится, и тогда у него будет получаться. То есть <связано> только когда ты найдешь себя, у тебя будет получаться все. Скажем, через любовь, да, Конечно. условно. Здорово. Слушайте, обез... Не пропущу обязательно, даже <связано> <связано> за кофе не пойду. Ну и еще хотелось бы, конечно, уточнить, что нужно сделать и кем нужно быть, чтобы попасть спикером на вашу замечательную конференцию. Ну, у нас есть Возможно, на конференции три варианта участия. Uh -huh. То есть первый вариант – это ты э, пришел как слушатель. Uh -huh. Если еще слушатель обычно будут дни и веб-блок. Это вот ты приходишь, покупаешь билет, участвуешь. Второй вариант – это... Партнеры, которые выставляются здесь, тоже ты ставишь стенд и участвуешь. И третий вариант это спикеры. Uh -huh. Спикеров, ну, если к этому вопрос, мы выбираем всегда по каким-то интересным темам. То есть должна быть уникальность какая-то, uh -huh. неважно в чем. Кто-то может быть, опять же, с философией, кто-то с привлечением клиентов, кто-то с систематизацией, кто с чем. Но главное, чтобы эта специализация она была необычная, актуальная, ну, как бы, для всех. Uh -huh. Она должна быть. Именно детально проработано, можно так mm -hmm. сказать, mm -hmm. и должны быть видимые результаты. Если это так, то пишите тоже нам, смело mm -hmm. мы рассмотрим, потому что желающих много. Мы выбираем, сам, стараемся самых ярких э, и активных участников и приглашаем на сцену. Здорово, значит, все возможно. Конечно. Спасибо вам большое, очень интересно было. Побежала я в зал тогда, чтобы ничего не пропустить.